Всем привет, и сегодня у нас распаковка крутого экскаватора от фирмы Пилотаж. Ну что, давайте начнем. Какой он тяжелый, килограмма наверное, два с половиной. Так, нам понадобится отвертка. Сейчас мы раскручиваем. Вот где пружинки. да правильно в комплекте идет вот такой вот аккумулятор на шесть банок и вот такая вот зарядка от фирмы пилотаж включается О, вот кнопка он off. О -о -о. Так. Все, Поднимаю! Так, вот, вот, вот, вот так вот. прям как у настоящего экскаватора Так, а как же здесь вокруг оси он крутится? Да. Здесь ограничитель еще На 360 не крутится получается поднимем в самый верх это самый максимум сейчас попробуем копнуть Ярик, а пойдем его испытаем на улице ребята, если вы хотите увидеть как мы испытаем его на улице Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик и это вы увидите в следующем видео.